Добрый день, друзья! Сегодня у нас обучение на косметике Optima, и мне хочется его провести с точки зрения, скажем так, понимания основных правил составления Daily рутины То есть, чтобы вы после нашего сегодняшнего обучения смогли абсолютно спокойно строить так называемый Daily уход ваших пациентов с помощью любой косметической марки. Я не настаиваю, но есть как бы основные правила, которые я за 20 лет своей практики, скажем так, осознала, успешно применяю, и э, я вижу результат на моих пациентов, что это действительно очень круто работает. Про это сегодня вам все расскажу. Итак, начнем, наверное, с того, что основная функция кожи защитная, и косметика нам по факту нужна именно для того, чтобы поддерживать эту защитную функцию кожи. Как же реализуется вот этот вот защитный механизм? Первый барьер – это кислотное Не Ничто иное, как кожное сало смешано с микробиомом. В последнее время этому уделяется огромное значение. То есть уже вот это вот желание постоянно обезжиривать кожу, оно ушло на второй план. Естественно, мы уже столкнулись с раздраженной чувствительной кожей. И в принципе, думающие косметологи понимают, что это результат вот такого вот совершенно неправильного ухода за кожей. Ну так вот кислотная мантиемаркинин. Следующий такой защитный слой это уже так называемые наши корниоциты, То есть это самый поверхностный роговой слой эпидермиса. Когда я объясняю своим пациентам, я говорю, представьте кирпичную стену. Вот кирпичики это вот эти вот корниоциты, которые уже по факту не живые. Вот они вот такими слоями лежат. И между ними цемент. Это физиологические липиды. Это та вот такая липидная составляющая, собственно, от которой зависит, как наша кожа сопротивляется факторам внешней агрессии, и как она может удерживать влагу внутри. Это неимоверно важно потому что есть даже целая наука корнеотерапии, это наука о поверхностном слое кожи. Итак, запомнили два барьера, из чего они состоят. Переходим, друзья мои, к очищению. Итак, исходя из всего вышесказанного, Нужно понимать, что очищением у нас очищающий гель, молочко и мицеллярная вода должны быть очень мягкие, минимально повреждающие защитный барьер кожи. Опять же, важный нюанс, который я рекомендую все-таки на него обратить внимание и использовать в своей практике. Я практически всегда настаиваю на том, что утром можно не использовать очищающее средство. То есть достаточно в принципе умыть лицо просто водой или протереть лицо тоником. И, конечно, есть, сразу же оговорюсь, есть исключения. Это избыточная продукция кожного сала, например, в подростковом возрасте. Но, как правило... Большинство моих пациенток, которым я рекомендовал вот такой вот переход, они отмечают, что кожа стала более увлажненной, меньше шелушится, менее чувствительной, потому что вот эти, еще раз, да, лишнее повреждение защитных барьеров кожи нам не нужно. Итак, конечно же, вечером мы применяем очищение, и у нас очень мягкие павы. Здесь в геле себорегулятор на основе оливкового масла, который позволяет, опять же, да, сделать профилактику образования различных воспалительных элементов, я вам показываю, какой он по текстуре. Он гелеобразный, естественно, хорошо, достаточно пенится, то есть он густой, с приятным ароматом. Про аромат опять же, да, хочу сразу же сказать отдельно. Мы очень долго искали ту отдушку, тот аромат, который нам подойдет, который будет вот прям удовлетворять всем нашим потребительским качествам, потому что, конечно же, в косметике должно быть все хорошо, составы, упаковка, и запах, и текстура, и так далее. Ну так вот, мы где-то два года, наверное, искали вот нашего, нашу одушку, И мы ее нашли. Это парфюмерный дом, который делает, он старинный французский, он делает духи для джумалон, друзья мои. Поэтому вот этот вот неповторимый аромат, он прекрасен. Он прям делает уход за кожей еще таким более ритуальным, приятным красивым. Итак. Естественно, все очень просто, небольшое количество нанесли и такими как бы массажными движениями, собственно, промассировали, превратили в пену гель и очистили лицо. Опять же, сразу же, вот это вот маленький такой нюанс, как все-таки правильно да, наносить любое косметическое средство, это очень важно объяснить нашим пациентам. Так вот, мы наносим... Все по линиям наименьшего натяжения кожи, от середины лица к ушам. И когда наш клиент, пациент, да и мы сами с вами, делаем это ежедневно, рутинно, каждый день, пусть даже по 1-2 минуты, но вот этот вот ежедневный массаж, конечно же, он очень хорошо убирает отеки, поддерживает там нашу прекрасную, красивую кожу. Поэтому не забывайте про это, это действительно нужно помнить. Итак, я чаще всего рекомендую все-таки для комбинированной кожи гель, а для, для сухой и особенно вот в зимний период я рекомендую молочко. Ну, тут тоже как бы все очень просто. Это хорошее очень очищение, новый гель, новое молочко. Вот такого вот плана. Оно, естественно, уже меньше пенится, поэтому здесь... Вы не должны ожидать какой-то такой пены. Абсолютно нет. Прекрасно снимает макияж. Смывается естественно водой. Вообще любое очищение должно быть с водой. Я знаю, что существует какая-то история про молочко, что снимается ватным диском, какой-то сухой способ. Нет, друзья мои. Тут просто даже логически, логически это совершенно неправильно. Потому что остатки кожного там, загрязнений, вот это молочко, все остается на коже. Естественно, это прямой путь к аллергическим реакциям. Поэтому молочко тоже снимается, смывается водой. Следующий этап – это этап тонизации. Ведутся такие серьезные косметические дебаты, нужен или не нужен тоник в нашем косметическом уходе. Смотрите, тоник в первую очередь нужен для восстановления pH кожи. И если мы знаем pH наших продуктов – то, в общем-то, зачем нам тоник? И многие, кстати, косметические компании реально отказываются от тоника. Я бы не спешила это делать, потому что я считаю, что это очень хороший уход, такой как бы действительно нужный. Опять же, да, помним, что мы утром можем не очищать лицо с помощью очищающего средства, можно с помощью ватного диска или, опять же, попрыскать лицо тоником, этого тоже достаточно. Плюс уже в тонике содержатся интересные компоненты ухаживающие, которые начинают работать именно в таком как бы оздоровлении, в увлажнении, в питании кожи. Поэтому, друзья мои, не спешите отказываться от тоника, тем более такого прекрасного, как наш. Значит, мне нравится его вот так вот распылять. М -м -м, вот этот прекрасный аромат, это, конечно, незабываемо. А в нашем тонике он сделан на гидролате «Василька». Здесь у нас прям 8% гидролат, достаточно много. Здесь у нас низкомолекулярная гиалуроновая кислота, пантенол, алантаин. То есть он такой немножечко снижающий чувствительность кожи. Неоцинамид. Вначале у нас была первая версия без неацинамина, Но сейчас мы как бы каждые 5 лет мы улучшаем формулу и вот уже в новом формате тоника он без ниацинамида. Плюс есть очень интересный компонент, так называемый сипитоник. Это компонент, препятствующий гликостарению. Как вы знаете, у нас было раньше два врага, а теперь три хроностарение и гликостарение. Вот гликостарение ⁇ это тогда, когда мы, почему говорят, что не надо много сахара есть. Собственно, для того, чтобы не было вот этого гликостарения. Это когда сахара, они взаимодействуют с коллагеном и образуются такие как бы, соединения, которые недостижимы для коллагенации. Соответственно, процесс вот, этой вот как бы разрушения дальше синтеза коллагена, он нарушается. И косметические компании придумали такие компоненты, ну, как, собственно, вот ципетоник, которые препятствуют гликостарению. Поэтому наш тоник, он очень такой вот универсальный. То есть, в принципе, он подходящий для ну, практически любого типа кожи. Очень хорошо, понятное дело, тонизирует, увлажняет, дарит вот это вот ощущение как бы комфортно на коже. Ну и плюс работает, опять же, да, на поддержку, на снятие чувствительности, ну и работает на профилактику возрастных изменений. Итак, мы с вами очистили лицо, протонизировали и самое время использовать сыворотки. У нас на данный момент пока две сыворотки, но зато, друзья мои, какие! Так вот, начинаем со, со стабилизированного витамина С. Сыворотка с витамином С. Почему важно, что он стабилизированный? Да потому что стабилизированный витамин С он не разрушается ни под действием света, ни солнца, не окисляется, не превращается в оксидант собственно, то от чего он должен защищать. Почему косметические компании, причем достойные, достаточно известные, до сих пор используют аскорбиновую кислоту, мне, честно говоря, непонятно. Она недорогая, она неудобная, она раздражает и так далее. Ну, мое ощущение, что просто сэкономить средства, если честно, и пользуюсь по факту, нашей неграмотностью. Конечно же, ищите стабилизированной формы. Я про это очень много рассказывала. Если интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я, собственно, про это все очень подробно рассказываю. Кому, какая и так далее. У нас масло растворимое, стабилизированная форма витамина С. Чем хороша? То, что она... Понятно дело, остается все время на коже, и плюс она очень биодоступна за счет вот этой вот своей как бы способности взаимодействовать с липидами. Это тоже очень важно, потому что нам нужно, чтобы все-таки вот этот вот барьер липидный был пройден, и чтобы витамин С оказывал действие, ну, не только как бы на поверхности кожи, понятное дело. Что еще важного в нашей сыворотке? Ну, во-первых оцените форму это эмульсия она сделана на определенном эмульгаторе опять же важный момент мы используем самый современный эмульгатор вот здесь например у нас лицегельт то есть тот эмульгатор который Друзья мои, не просто смешивает <мес> масло и воду, да, что делают все эмульгаторы, а он восстанавливает кожу. Он очень, скажем так, молодой, он был изобретен, по-моему, только в 2014 году, и сразу там заво завоевал все премии престижные. Я просто к чему? К тому, что, конечно же, мы используем вот эти все вещи, опять же, да, на благо того, чтобы кожа все время была как бы, более здоровой, восстановленной и защищенной. Ну так вот, вот эта текстура... Если вы вот прям заметили, она очень хорошо, во-первых, естественно впитывается, плюс никакой не ни липкости, никаких-то вот этих неприятных ощущений. Я не люблю гелевые, а, такие гелевые сыворотки, водные, потому что ими неудобно пользоваться, все время нужно нанести что-то сверху. Наша сыворотка, в принципе, может использоваться самостоятельно. Особенно летом, вот когда, понятное дело, нужно защитить максимально кожу от фотостарения, я использую вот лично сыворотку. Кстати говоря, наша форма витамина С VC сокращенно, она еще очень хорошо работает с профилактикой пигментации. А я склонна к пигментации, поэтому, ну, как бы априори, априори эта сыворотка прям must have в моем косметическом уходе. Ну, так вот, после вот этой вот сыворотки я использую просто СПФ. И все, мне достаточно. И в принципе, большинству моих пациенток. Что еще интересного? Витамин Е, то есть вообще витамин С и Е, они синергисты, и конечно же в рецептурах они используются совместно. Плюс витамин группы В, наш любимый пантенол и извините, неоцинамид, то есть все в этой сыворотке присутствует. Прекрасно восстанавливает кожу, абсолютно must have на весну, на лето, когда есть солнышко. Ну и вторая наша сыворотка. Интенсивная, когда я говорю о том, что я делала, создавала косметику оптиму для себя, я в первую очередь думаю про эту сыворотку. Потому что, конечно же, она настолько крутая, вообще аналогов этой сыворотки нету. И я считаю, что одно из достоинств, мне в принципе в этом году будет 43, я считаю, что моя кожа ну, можем, конечно, поспорить, но в целом, как бы видно, что он достаточно хорошего качества за счет, вот, в том числе за счет вот этой вот вещи. Это чудо! Итак, понятное дело, что она точно такая же по текстуре, как витамин С. Она вот такая легкая, эмульсионная, хорошо впитывается. Плюс здесь, друзья мои, три самых мощных антиэч компонента. Что это? Естественно, пептиды. То есть пептиды, как вы знаете, это такие вот, ну, по факту эликсиры молодости. То есть тогда, когда мы сможем имитировать такие биологические сигналы и запустить синтез коллагена, да, там, например, фибробласты. Здесь у нас... Внимание! Помимо самых как бы, современных пептидов, это корейское, корейское производство пептиды. У них они, кстати, называются таким емким словом ⁇ живи ⁇ Они говорят, что вот этот комплекс пептидов и факторов роста, он усиливает синтез коллагена в 400, друзья мои, раз. Да хотя бы в два раза уже неплохо, правильно же. Ну так вот, здесь у нас все вот эти вот современные пептиды, которые... То есть это комплекс пептидов э, матрикинов, которые работают на синтез коллагена плюс факторы роста пидермиса, фибробластов, стимуляции и так далее. То есть все факторы роста, которые способствуют тому, что кожа очень хорошо, на самом деле, например, заживает после каких-то, ну, таких аблетивных техник, да, например, после пилингов каких-то серьезных и так далее. Даже несерьезных, то есть эту сыворотку мы вводим тогда, когда мы хотим действительно максимально поддержать кожу и запустить синтез коллагена. Очень круто. Мы не остановились, хотя бы можно было уже остановиться на этих пептидах, но нет, я же говорю, она просто не имеющий совершенно аналогов. Здесь у нас еще фитоэстрогены сой, понятное дело, тогда, когда нужно нам еще как бы немножечко сымитировать нормальный гормональный, как бы ну такой как бы уровень, мы используем фитоэстрогены. Поэтому, в общем-то, есть ограничения. Я рекомендую с 35 лет, если есть показания к использованию этой сыворотки, и с 40, в общем-то, на постоянной основе. Вокруг глаз, кстати говоря, тоже можно. Итак... И это, друзья мои, не все, понимаете. Значит, помимо фитоэстрогенов, здесь еще есть очень интересный компонент ланоблю. Это экстракт сине-зеленой водоросли, у него маркетинговое название голубой ретинол. В общем-то, это, знаете, играет и на плюс, и на минус, потому что многие думают, что есть какие-то... Особенности, связанные опять же с применением ретинола? Нет, никакого. То есть никакого ретинола подобного именно там раздражения, ничего этого не будет. Абсолютно безопасно, можно использовать и летом, и там, в, пери... в период беременности, лактации. Абсолютно спокойно. То есть еще раз, да, это просто экстракт сине-зеленой водоросли А почему назван голубой ретинол? Потому что выявлено, что вот этот экстракт, он может тоже очень круто стимулировать синтез коллагена наподобие ретинола. Вот. Поэтому, друзья мои, еще раз, да, утро, вечер, прекрасная история, если нужно поддержать кожу и поработать на тонус, тургор и убрать какие-то поверхностные морщинки. Итак, мы с вами очистили, протонизировали кожу, нанесли интенсивный уход и завершающим этапом будет являться нанесение восстанавливающего крема. Почему восстанавливающий? Да все очень просто. Помните начало нашей лекции о том, что основная функция кожи защитная и реализуется она через вот этот вот барьер, когда между клеточками рогового слоя эпидермиса находится слой физиологических липидов. Так вот, понятно, что нам в креме нужно искать эти составляющие. Почему это важно? Да потому что любое очищение... Даже самое мягкое, даже самое такое вот как бы нейтральное. Но оно не понимает, где у нас, не знаю, составляющая мелька жировая, а где у нас физиологический липид. И так или иначе происходит все равно повреждение физиологических липидов. И наша задача дать тот необходимый субстрат для того, чтобы кожа восстановилась. Собственно, и нужно искать в составе восстанавливающих таких вот завершающих кремов, Церамины, полиенасыщенные жирные кислоты и холестерол. Именно такие кремы способствуют физиологическому увлажнению, друзья мои. Не просто создание пленки, да, когда мы можем нанести какую-то окклюзию. Там, пожалуйста, минеральное масло, знаменитая маска Золушки. На втором месте минеральное масло. Да, это будет давать увлажнение, но вы это смыли, и все увлажнение пропало. Это неправильно, а правильно восстанавливать кожу, препятствовать потере влаги. Ну так вот, друзья мои, в нашем составе есть, я считаю, уникальный набор липидов физиологических, потому что чем больше церамидов, то есть именно конфигурация, именно класс, ну, то есть, как бы форм церамидов, да, не просто, например, NP, или раньше, как говорили, там, третье, которое больше всего содержится. Но чем больше именно составляющих вот этих вот церамидных, тем лучше. У нас. Максимально то, что мы нашли на рынке, это самый, ну, самый полный состав церамидов у одной немецкой компании. Ну, в общем-то, я думаю, что это тоже не коммерческая как, тайна. Это компания Evonik, и у них есть такой компонент Skyinflux. Он безумно дорогой, там 25 килограмм стоит около миллиона рублей, то есть это действительно космические деньги, но от этого... Крем работает именно так, как надо. Вообще, если обратите внимание, то кремы с цераминами, они достаточно дорогие. То есть я знаю аналоги нашего крема, они там стоят около 7000 рублей. Наш крем совершенно в другую ценовую категорию, да, он стоит у нас 2950 рублей. Для потребителя это очень круто. Ну так вот, что еще тут из плюсов, помимо, как вы понимаете, физиологических липидов. Лицегель, тот эмульгатор, который восстанавливает кожу, плюс масла, но очень, опять же, да, для жирной кожи их не немного, но они нам тоже нужны. А гиалуроновая кислота и витамин С. В чем прелесть? Прелесть в упаковке еще. Так, для сухой взяла. Давайте сначала покажу вам для жирной кожи. Прелесть, друзья мои, в упаковке. Итак, крем с инкапсулированным ретинолом. Почему важно что это инкапсулированный ретинол да потому что именно такая форма ретинола помогает снизить раздражающее действие на кожу при этом помогает провести э, этот Необходимы нам компонент внутрь. Вообще, что делает ретинол? Он у нас стимулирует синтез коллагена, нормализует кератинизацию и плюс выравнивает цвет и текстуру кожи. И все бы было бы прекрасно, да, если не вот эти вот побочные моменты ретинола, которых я думаю, что вы все знаете, и которые пытаются косметические компании найти новые ингредиенты, которые помогут снизить это все. Поэтому инкапсуляция ретинола – это уже как бы, ну, такая достаточно принятая история в косметологии. И практически все профессиональные, очень классные марки используют именно инкапсулированный ретинол. Мы пошли немножечко дальше, потому что наша задача была снизить все равно так или иначе, использовать как бы эффективную дозу, а у нас 0,5% инкапсулированного ретинола – все равно это достаточно высокая доза для того, ну, понятно, для чего она нам нужна, для того, чтобы видеть эффект, но и вероятность даже при инкапсуляции все равно есть раздражающих эффектов. Мы ввели пантенол, мы ввели церамиды, мы ввели как бы экстракты, которые помогают снижать вот эту вот раздражающее действие на коже. И надо сказать, действительно, как бы наш лотенол, вот это вот сочетание эффективности и мягкости, ну, мне кажется, что мы нашли вот эту вот золотую середину, естественно. Вы, как специалисты назначаете вашим пациентам ретинол в нужной как бы, форму или в нужном количестве применений. То есть обычно все это идет, естественно, на ночь не потому, что дело в том, что ретинол он разрушается на солнце, поэтому утром его использовать ну, совершенно точно <связано> никакого смысла нет. Итак, э -э ретинол мы обычно используем по следующей схеме: в начале, ну, как называется, схема 3, 2, 1. То есть в начале один день используем. Два не используем. Если смотрим, неделя, все хорошо, тонким слоем, да, это важно. Вторую неделю, два, то есть через день используем. И на третью неделю мы уже используем каждый день. Опять же, сроки, у всех все по-разному, но обычно считается, что минимум три месяца нужно использовать ретинол для достижения того эффекта, которого мы хотим. Ну, а максимум, наверное, там, девять недель. Обычно полгода. Вот как бы это полгода мы отдаем на ретинол. Он бесподобный, друзья мои. Он, посмотрите, он тоже очень такой вот правильный сливочный. Не буду носить ногу, у меня уже руки все в кремах. Он очень правильный, такой сливочный. Он не сушит кожу, что тоже очень важно. То есть это один из лучших ретинолов, которые я знаю, попробовала я очень-очень много. Моя кожа, она, в принципе, к ретинизации привыкшая, и, в принципе, все эффекты ретинола я тоже, в том числе, вижу на себе. Схемой, кстати говоря, не могу про это не сказать. Идеальной схемой, на мой взгляд, является применение ретинола на ночь и применение интенсивной сыворотки утром. Вот это тот вот симбиоз правильный, когда мы и помогаем, опять же, то есть мы максимально воздействуем на кожу и при этом помогаем утром восстановиться. Помните, там есть фактор роста эпидермиса в интенсивной сыворотке. То есть помогаем ей вот еще максимально восстановиться, и еще больше стимулируем синтез коллаген. То есть можно это назвать вот такой вот схемой интенсивного омоложения кожи. Так, наш флагмановский практический продукт это микрошлифовка. Представить оптимум без микрошлифовки совершенно невозможно, потому что это еще раз уникальный продукт. Когда я говорю о том, что очищение должно быть мягким, не повреждающим, я, конечно же, все равно понимаю, что у нас с возрастом под действием определенных факторов внешней среды снижается скорость обновления клеток, и плюс нам нужен такое дополнительное очищение, дополнительное обновление. Я просто говорю про то, что оно должно быть контролируемым. И вот когда используется микрошлифовка один раз. Где-то в неделю, конечно же, кожа становится более гладкая, светящаяся, ну, в вся такая прекрасная. В чем прелесть продукта? А, здесь у нас три, скажем так, составляющих: это кислоты, гликолевые, салициловые, энзимы и очень мелкий такой вот, я сейчас вам покажу, очень мелкий полироль. Как вообще работать с микрошлифовкой? На влажную кожу, то есть я иногда на самом деле просто прыску тоником и наношу вот таким вот слоем микрошлифовку. Здесь 100 миллилитров поэтому она такая, в общем-то, нескончаемая. Ну и в общем, нанесли вот таким тонким слоем микрошлифовку. Подождали 5-7 минут. И потом влажными руками сделали mm -hmm. вот такой вот массаж по линиям наименьшее натяжение кожи как мы помним да с исключением чувствительной зоны у меня это обычно вот вот тут вот здесь как бы у меня такая скуловая область и она чувствительна поэтому естественно область вокруг глаз я тоже избегаю и с акцентом на те зоны которые мне нужно, например ну или вашим пациентам лучше обновить обычно это ну, Зону, да, очень часто вот какие-то после воспалительные пятнышки на вот этой вот зоне. Поэтому сделали массаж и смыли после микрошлифовки, прекрасно использовать какие-нибудь маски, потому что кожа уже такая, вот прям готовая к принятию принятие каких-нибудь активных ингредиентов. Можно сделать массаж.